Так, всем привет, давайте пока проверим Качество связи Михаил, привет, Виктор, привет Леша, привет Так, ребят, меня слышно? Если слышно, подайте сигнал. Надеюсь, что да. Да, привет, Леш-привет. Так, всем привет, привет, привет, ребятушки и девчоночки. Оп, а что это и не то нажал-то? Не туда. Да, вот сюда. Привет, все слышно. Так, супер. Отлично. Отлично. Так, Игорь, ты здесь? Ну-ка, давай-ка мы тебя... Эрис, привет. Игорь, жду тебя. Подключайся. Да, вот. Есть, и звук привет. есть. Да. Это как раз-таки Игорь. И мы сегодня будем разбирать его письмо. Давайте мы пока всем-всем да, пламенный привет. Смотрите, сегодня у нас первое, первый прямой эфир. Игорь волнуется. Открою вам он сайт. Mm -hmm. Да, я не то чтобы волнуюсь, я, может быть, чуть-чуть переживаю, потому что в инстаграме, да, то есть, прямой эфир-то проводим впервые, поэтому. Если будут какие-то технические проблемки, но ну, будем их решать по мере поступления. И плюс я не знаю, сколько у нас по времени. Где-то написано 30 минут, где-то написано 60 минут на прямой эфир. Поэтому будем стараться уложиться где-то в среднем 45 минут. Вот, и там уже как, как пойдет. Так, 18 человек на связи. Ну, я думаю, неплохо для первого раза. Вот, и давайте потихоньку будем начинать. Итак, смотрите. Что мы делаем? Во-первых, представлюсь, Игорь я уже представил, меня зовут Никита Герасимов, даже вот так, чуть, -чуть вот так, да? Меня зовут Никита Герасимов, я основатель школы трейдеров и торгую на бирже уже 9 лет, в школе нашей уже восьмой год. Вот. а что я решил сделать? С учетом того, что пандемия буйствует, ну и плюс карантин, да, все сидят дома, и я решил а, помочь трейдерам и разобрать их проблем. На самом деле проблем очень много. А некоторые трейдеры не боятся и рассказывают о них, пишут мне письма, и эти письма я буду разбирать. А некоторые по той или иной причине не готовы присутствовать в прямом эфире. И честно скажу, Игорь сейчас большой молодец, потому что не каждый готов вот так вот открыто свои проблемы разобрать и найти их решение. Вот это не всегда Приятно, да, то есть внутренний дискомфорт, поэтому постараюсь сделать, с одной стороны постараюсь сделать максимально корректно, а с другой стороны все равно немножечко раскаленный качает ты у меня в одно место получишь. Ну, а как же без этого? Вот. А, тема сегодняшнего нашего, сегодняшней нашей встречи это у нас инвестиции, то есть я назвал в принципе ее так, сейчас даже точно прочитаю, привлечение инвестиций в управление и переговоры с инвестором, но на самом деле не только это волнует Игоря и многих трейдеров, поэтому я предлагаю сначала а, разобрать его письмо, то что он мне написал, Игорь, даешь разрешение? Нет там? Да. Хорошо, да, то есть компрометируешь информацию, потому что там очень много убеждений, которые стоят, с чем стоит поработать и что стоит убрать, то, что вот сейчас игру мешает, и не только Игры. На самом деле я вот э, убежден, что вот те ребята, которые... Оля, привет! Те ребята и девчонки, которые нас сейчас будут слушать, они зачастую вот притягиваются, и у них такие же убеждения есть, поэтому мы им сейчас сильно поможем. Итак, Поехали. А, да, постараюсь. Пока не знаю, как оно будет, в каком формате. Руслан, привет, записываться. Но если все хорошо запишется, то постараюсь также на YouTube выложить. Если получится, да. Если нет, то, ну, извиняйте, да. Значит, в следующий раз. Итак, пока ориентируемся где-то на 30-45 минут. Итак, письмо. Игорь трейдингом занимается с 2009 года, и в основном это рынок Форекс. Примерно полтора года он торговал от самой ЕС, сильно больших успехов мне удалось достичь. Игорь, к тебе вопрос: а зачем ты вообще пришел э, в мир финансов, да, то есть когда заниматься трейдингом, напишу, зачем она тебе. Какие цели? Заработать себе на свое жилье, там купить машину хорошую и путешествовать. <связь> а если своим, то есть, каким-то одним словом сказать, это возможно? Для достижения своих целей в жизни. Своих целей. <связь> Понятно. А эти цели могут быть достигнуты не трейдингом? Да, конечно, могут. Например, чем? Например, собственным бизнесом. С собственным бизнесом. То есть трейдинг, я правильно понимаю, что сейчас трейдинг для тебя это вынужденное? скажем так, вынуждены процессы, и ты вынуждены им заниматься. Или ты получаешь да. удовольствие? Получаю удовольствие. Mm -hmm. а, хорошо. А, к чему задаю вопрос? Вот у тебя подальше было написано, что а, ты вкладывал в криптовалюту, верно? Да, да. Хорошо. А, а для чего ты вкладывал в нее? Чтобы увеличить свой капитал. Так, а, получилось? Э, ну, в какой-то мере да, сначала, но потом э, э, ну, потом зашел большую просадку по этим инвестициям. Mm -hmm. и с, Это тоже мы вернемся, то есть я к чему все спрашиваю. Ты смотри, у тебя было сказано, а, что ты зашел в крипту и хотел а, приумножить ее, уже mm -hmm. потом их инвестировать в свой трейдинг, а дальше у тебя, вот я разбил твое сообщение на три части, в третьей части а, хочу в своей карьере сделать перехай от своих прошлых достижений, то есть ты до сих пор держишься за старые достижения, и как бы для тебя это вот критерий успеха, и потом ты пишешь, и потом перейти плавно в инвестиции, в акции другие инструменты. То есть для тебя трейдинг это все равно промежуточный этап. Ну, в какой-то мере, да, потому что я считаю, что ну, как бы большинство трейдеров потом переходят в инвестиции потому что трейдинг довольно такие сложное занятие, чтобы заниматься им, там, скажем, 20-30 лет. Просто я к чему спрашиваю, если это действительно так, как ты говоришь, это все хорошо, это здорово, но если для тебя трейдинг, ну, ты потом покопаешься, если для тебя трейдинг это все-таки вынужденное, это, например, знаешь, как звучит, ну, давай я открою киосок с шаурмой, буду шаурму продавать, но это вынуждено, чтобы сейчас деньги зарабатывать. То есть, если это так, да, соответственно, ты не получаешь удовольствия, а, ну, соответственно, многое, что может не получаться. Да. Если же все-таки трейдинг – это именно твое призвание, на самом деле инвестиции, трейдинг можно вполне, вполне себе сочетать. Вот, и вот это важно, скажем так, себе не врать и не обманывать. Это очень важный момент. А второй момент, который я хотел разобрать. Вот ты говоришь, что ты зашел в инвестиции, да, в крипту. Каким образом? Да? То есть кто-то за тебя торговал, как это происходило? Я просто купил э, те, э, ну, те инструменты, которые стал перспективными. Так. И торговал, что потом произошло? Они выросли в какой-то мере, потом упали. Так, хорошо. То есть я, я правильно понимаю, что два года до сих пор ты эти инструменты держишь? Да, да, они остаются. В а скажи, почему ты делаешь именно так? Потому что нет смысла вы, вытягивать те копейки, которые там остались. А, а если по, вот так посмотреть, если взять и все зафиксировать, сколько денег ты сможешь заработать? А то есть сколько там получишь денег? Если все зафиксировать? Да. Где-то 2000 долларов. Хорошо. Еще у игры есть на текущий момент проблема – это текущие кредиты или кредитные карты. Ну да, карты там. А Насколько их получается? Примерно девять долларов. Девять тысяч долларов. Как считаешь, если начать их закрывать? и зафиксировать старые потери, да, то есть закрыть все убытки, вывести тысячу долларов и закрыть вот кредиты текущие. А, легче станет? Хоть немного? В какой-то мере, да. Так, а давайте теперь подумаем, почему ты так не делаешь, потому что, судя по письму, тебя вот твои кредиты, они напрягают. И на самом деле, очень часто трейдеры а, завязаны с кредитами, я в том числе, то есть у меня было много кредитов, вот, и съедали всю мою прибыль. То есть я иной раз в месяц платил по 300 тысяч угу. рублей. Ну это примерно 5 тысяч долларов, да? То есть как считаешь? Почему ты так не делаешь? Потому что я считаю, что этот рынок все еще остается перспективным. Просто угу. я хотел это сделать. Ну, мои прогнозы не сбылись в плане краткосрочной перспективы, угу. в плане нескольких месяцев. Но в плане Цикличности рынка, там, когда он растет раз в 4 года, то есть э, с, я могу, например, через год оттуда забрать там, 10 тысяч долларов. И будет очень сложно, ну, как бы, такой, выйти, скажем так, на дне и зафиксировать mm -hmm. на, на самом дне эти инвестиции э, в тот же момент, когда они остаются перспективными, я считаю. Перспективные. Так, да. хорошо. А ты способен, ты, ты сможешь год этот, скажем так, выжить, да, то есть, чтобы зафиксировать прибыль? Конечно, да. Угу. Хорошо. А просто вот у тебя сейчас одна из проблем, то, что весь твой доход сжирают именно твои кредиты, кредитные карты. И очень важно понимать, что трейдинг – это не спринт, это марафон. И ты должен себя очень качественно чувствовать именно в состояние, состоянии, внутреннего комфорта. И ты, я бы сказал, даже обязан для того, чтобы торговать прибыльно и успешно и с инвесторами общаться. У тебя внутри должен быть внутренний комфорт. Да? И поэтому твои кредиты они будут съедать. И инвесторы – это те люди, которые... А если мы говорим про профессиональных инвесторов, они чувствуют вот этот внутренний дискомфорт и, и подсознательно они тебе доверять не будут. То есть и тут важно понять, что ты хочешь а, вот, где меньше изол, да, то есть закрыть сейчас по лаям, но чувствовать себя комфортнее, потому что ты избавился от кредитов из mm -hmm. чистого листа, то есть оставить старое то, что было, оставить, да, а как сделал я. А в свое время, когда у меня накопилась нужная сумма, я вывел полностью в ноль все, все свои счета закрыл, в ноль просто вывел и закрыл, избавился от всех долгов. Потому что они очень сильно тянули меня вниз. И очень важно это тоже понять. Поэтому тут нужно понять, в чем больше перспективы. В том, что твои старые инструменты, о которых ты до сих пор помнишь, и это может тебе вредить, а может не вредить, да, то есть ты их держишь, и, возможно, ты заработаешь 5 пять раз больше, и потом закроешь карту. Либо ты их начнешь уже, вот сейчас кровь из носа, ну, или по-другому, да, в лайтовой форме, прям сейчас закрывать, и, да, то есть допустим, через год у тебя может быть больше сумма, потому что ты сможешь за счет своего внутреннего комфорта привлечь больше денег, да, то есть предположим, ты будешь себя чувствовать качественно, то есть не как а, а, мышка забита, и это не оскорбление, просто аналогия, чтобы было понятно, да, а как вот расправилась плечи, и когда ты общаешься об инвестициях, ты общаешься с уверенностью, люди видят, что да, вот человек, он знает, что такое инвестиции, да, он как бы, ну, он уверен в себе, а если он уверен, он может быть, стоит ему денег, да, да, и, может быть, они тебе дадут 50 тысяч долларов или 100 тысяч долларов. На самом деле для профессиональных инвесторов это небольшие деньги, и вполне их можно получить. Поэтому подумай, что вот важнее. И это как бы просто совет, а ты сам подумаешь, что важнее. да? То есть доказать себе и рынку, что ты прав, и твои старые инвестиции окупятся. либо, да, то есть, И это очень большая проблема трейдеров. Либо все-таки подумать, что так мне сейчас нечего есть. Это сейчас самое главное. Соответственно, мне нужно зафиксировать старые убытки, вот прям обрезать все, все старые хвосты и уже пойти в новый путь, да, то есть новой дорогой. То есть подумать. Так, если кредиты в гривнах или рублях, то отчасти девальвации их снизит, а вот если в валюте, да, тоже правильный, правильный комментарий от Леши, если э, у тебя кредиты в гривне или в рублях, соответственно, да, то есть за счет девальвации, если ты там брал год, два, три, четыре, пять назад, то жить проще, потому что зарабатываешь ты в долларах. Поэтому всегда лучше всего занимать деньги, если приходится занимать все-таки в местной валюте. Вот. окей. И этот вот вопрос, то, что мы сейчас обсудили, ты, пожалуйста, подумай и постарайся на него ответить. Вот. А скажи по поводу письма. Вот у тебя сейчас есть один инвестор, да, то есть, куда я пока сумму называть не буду, mm -hmm. и есть свои деньги. Вот опять же, таки смотри, вот у тебя э, твою сумму могу назвать? Сколько да? твоих? Личных? Да. То есть, у тебя 100 mm -hmm. долларов. То есть, смотри, mm -hmm. если ты закроешь старые, ну, зафиксируешь старые инвестиции, у тебя будет в 20 раз больше. Не 100 долларов, а 20, 2000 долларов. Uh -huh. То есть сколько ты зарабатываешь в месяц на трейдинге? Примерно хотя бы. В месяц? Да. Сейчас. Где-то. Не, в процентах. Процентов. процентов. процентов? Э -э в среднем там 5%. процентов. То есть, соответственно, 5% с 20 тысяч это будет 100 долларов. То есть твой депозит, который сейчас есть твой личный. Uh -huh. Вот, то есть. Поэтому все-таки подумай насчет того, чтобы зафиксировать. Что очень важно отслеживать а, вот это, знаешь, доказать рынку, что я был прав. Это вот сильно вредит. Вот как пишет вот, Була, а кредит, здоровье вредит. Даже в рифму получилось. Вот, особенно морально давит. И важно именно. Важно именно чувствовать себя комфортно. Скажи, пожалуйста, по, по поводу инвесторов, что ты делаешь для того, чтобы их найти? Вообще, хочешь ли ты... Давай так, с другого начнем. Как ты воспринимаешь инвестора? То есть, кто для тебя инвестор? Партнер. Партнер? Хорошо. Да. А, а, какие условия инвестиций? Условия инвестиций а, минимум... А, Сотрудничество на один год. Су сумма от 1000 долларов. Так. Распределение прибыли 50 на 50. Угу. Максимальная просадка до 30%. Угу. То есть 30% риск инвестора, 70% угу. это мой риск, моя ответственность угу. от, от депозита инвестора. И доходность средняя там, 50 годовых. Доходность 50 годов, 50 годов, uh -huh. годов я, да. я понял. а Как ты сейчас ищешь инвесторов и общаешься ты с инвесторами? Uh, ну, в последнее время все-таки занят больше своей торговлей и ее совершенствованием. Uh -huh. Просто смотри, я тебе открою секрет. Возможно, в наших странах немного отличается, но uh, в России точно если трейдер ищет тысячу долларов инвестиций, это говорит о том, что он трейдер не особо удачливый. То есть, и когда трейдеры ищет инвестиции, ну, соответственно, у него в принципе должны они быть, да. Вот, и, ну, в моем, может быть, понимании, в моем окружении, у моих студентов, то есть, когда ищет инвестиции, это вот 50 тысяч долларов, но ну, хотя бы, да, да, давай возьмем минимум там 15 тысяч долларов, это самый минимум. То есть это самое минимум, о котором, в принципе, стоит в принципе заикаться, на то, что мне нужны инвестиции, да, потому что это более, плюс более менее серьезная сумма. Тысяча долларов это примерно средняя зарплата по, по стране. Ну, у вас может быть поменьше, не знаю, но суть какая, да? Как минимум, да, то есть тебе нужно поработать над финансовой емкостью. И вот а почему ты сделал именно вот тысяча долларов? Потому что чтобы это была такая самая доступная сумма для кого? Для инвестора. А какая тебе разница комфортно инвестору или нет в плане сумм. То есть тебе нужны нормальные деньги, правильно? Угу. То есть тебе нужны хорошие нормальные деньги. Вот ты пишешь, нужен капитал хотя бы 10 тысяч долларов, но и сделаем минимум 10 тысяч долларов, правильно? То есть. Вы должны понимать все, кто сейчас слушает и потом будут слушать, что чем меньше суммы, то есть чем меньше инв... а, на меньшую сумму, зачастую будет приходить инвестор менее профессиональный, менее финансово грамотный, и ты можешь получить больше, скажем так, геморроя. Mm -hmm. То есть бывает уровень инвестора. А зачем вы делаете вот эти красные сделочки? Вы же видите, что они убыток нам приносят. Делайте только синенькие сделочки, правильно? Mm -hmm. то есть, и это серьезно, это как бы я не придумал, это просто слова mm -hmm. моего хорошего знакомого, который, это был их диалог с инвестором. То есть, поэтому первое, да, то есть в, э, зачастую, зачастую трейдеры стараются демпинговать, сделать меньше условия, да, то есть э, меньше порог входа, они стараются обесценить свои э, Умение, усилия, скажем так, знания, чтобы, как говорится, массово охватить инвесторов, но оно тебе надо, да? то есть оно, мне кажется, тебе не надо. Тебе нужен хороший стратегический инвестор, для которого ты сможешь торговать и зарабатывать. А по факту это сколько получается? Это 50 тысяч долларов. С 50 тысяч долларов, пять процентов, это если инвестор пять процентов, если тебе, то а получить 250 долларов вот это хорошая, серьезная сумма, которая, в принципе, имеет смысл говорить о чем-то говорить, потому что иначе проще идти на работу и зарабатывать, ну, и зарабатывать просто зарплату. Вот, это первый момент. Второй момент, да. Понять, что не у каждого инвестора, точнее, не у каждого твоего знакомого окружения может быть 50 тысяч долларов. И о чем это говорит? Либо, да, то есть тебе нужно, допустим, 5 инвесторов по 10, а скорее всего, если ты вот про 1000 долларов говоришь, тебе нужно менять круг общения. То есть, менять круг общения. То есть, простой пример. Если мы говорим о том, что ты находишься на форуме, да, и там все пишут, что ой, кризис и денег становится меньше, ты варишься вот в этом котле. А есть не форум, да, то есть не трейдеры, которые сидят в трусах на кухне и о чем-то разговаривают, да, о высоком, а есть ребята, которые, допустим, в каком-то бизнес-клубе встречаются, и говорят, блин, сейчас столько возможности, сейчас мы все зарабатываем, мы становимся богаче, я не знаю, то есть вот в Москве, чтобы ты понимал, есть ребята, которые платят за интенсив 300 тысяч рублей, это 5 тысяч долларов, за два дня 5 тысяч долларов, чтобы понять, куда инвестировать, свои 100-150 миллионов рублей то есть 2-3 миллиона долларов они не знают куда эти деньги деть понимаешь и деньги есть и денег больше чем вот в принципе тэ, трейдеров грамотных поэтому очень важно тебе а, мое мнение как бы я чтобы в первую очередь убрал бы все свои кредиты а, потому что правильно ли вот выше люди писали почитай пожалуйста о чем была речь, то, что вот именно сейчас важно моральное здоровье, да то есть внутренний комфорт. Это первое. Второе. Я бы начал... То есть вот то, как ты живешь вот сейчас, есть тебя что-то не устраивает, соответственно, оно не работает. Следовательно, что нужно делать сейчас? Нужно тебе поменять твой подход именно и к торговле, и твой подход, в принципе, к жизни. Да? То есть, если ты не ходишь на какие-то бизнес стречи начни ходить. Потому что, понимаешь, очень часто деньги находятся в людях, они не знают, куда инвестировать. Поэтому, да, то есть, а тебе должно узнать. Да? То есть, и тебе важно, как говорится, продать уровень своих компетенций. И продать ничего плохого в этом слове нет. Поэтому, что тебе нужно? Тебе нужно, допустим, посмотреть, какие мероприятия есть. Допустим, когда я жил в Москве, мы с партнером что делали? Мы смотрели мероприятия, все, какие есть по Москве, и ходили на все мероприятия. Они вообще с районами не были связаны. И очень самые крутые мероприятия, они в Сколково проходили. И там, я помню, был интенсив, стоил он 120 тысяч рублей, это тысячи долларов за три за дня. Про инвестиции, как-то что-то было связано. Там нам рассказывали, как здорово получать 20% в год. Понимаешь? Uh -huh. Вот люди приехали на байбах со своими водителями, и оно вот так вот все окупилось. Поэтому тебе очень важно, да, то есть начать э, ходить вот на эти мероприятия, на эти тусовки. И даже без ожидания, но с, с то, что ты найдешь там инвестора. То есть, как минимум, да, то есть ты должен понять, что как минимум ты приятно проведешь время. Ты пообщаешься с людьми, ты будешь более открытым, да, то есть и в принципе это ну, приятно общаться с людьми, не только за компьютером сидеть. И вполне допускаю, что ты за счет своей харизмы, за счет того, как ты ну, вот переживаешь за свое дело, как тебе нравится торговать, тебе могут поверить не под твою статистику, а поверят тебе, да, и могут дать э, деньги. Но ты должен понимать, что если ты на мероприятиях, будешь говорить, что о тысяче долларах, а это просто какая-то месячная зарплата, но люди это в тебе могут разрешаться, а могут, может быть и нет, поэтому все-таки я советую повысить хотя бы до 10-15 до 15 тысяч долларов, да, честно скажу, ты должен понять, да, и в Украине, и в России, и в любой стране есть люди, для которых это, ну да, окей, вот держи, давай попробуем, вот. а, Так, сейчас вопросы, вопросы, инвесторов с малой суммой не бывает, а, ну, кстати, да, инвестору с малой суммы денег не бывает, и он всегда будет стараться свои гроши забрать. Да, абсолютно верно, Леша пишет. Игорь, а ты дополнительно, кроме трейдинга, где то работаешь, Леша, кстати, спрашивает. Угу. Работаешь? А, а, нет, есть проект, просто товары из Китая продаю. Так, все хорошо, сейчас мы к этому есть еще вернемся. Источник дохода. И вот Руслан пишет, если инвестор с 1К, то, скорее всего, его... это его последние деньги, да, скорее всего, так. Если инвестор от 10к, то, скорее всего, это карманные деньги. да. То есть Руслан правильно пишет, что чем больше суммы денег тебе, тебе нужна для управления, да, соответственно, и это нормально. То есть, я очень часто люди спрашивают, инвестора, зачем тебе деньги? Это просто рост капитала. Я хочу делать то же самое, просто зарабатывать в моменте больше. Тоже нормально. Поэтому первое. Увеличь а, чек в 10 раз, да, то есть до 10 тысяч долларов, и посмотрим, как изменится. Просто ты должен а, не просто увеличить, но и все поверить, что ты как бы достойно этих денег. Вот. Так, хорошо, в принципе, по письму больше нечего. Теперь а, по поводу мероприятий. Смотри, мероприятия бывают разные. И а, лучше всего на мероприятиях а, не стараться да, то есть продать свои услуги. Это ну, не очень хорошо. То есть Я когда хочу, а, прихожу на мероприятие, а, просто послушайте, мне начинают впаривать, допустим, вот у нас крутой продукт, берите, приходите, если он мне интересен, я не возьму, мне будет неинтересно. Но мне вполне очень интересно пообщаться с умными людьми, даже если это не моя сфера деятельности, по той простой причине, что вот, допустим, мы с тобой встретились на мероприятии, да, и я узнал, что у тебя очень крутые товары из Китая, то есть ты все четко работаешь, где делаешь, мне они нафиг не нужны. Но как только у меня возникнет потребность, либо кто-то в разговоре мне скажет, что вот, были я не знаю, как товары из Китая заказать, я сразу вспомню о тебе и дам твои контакты, и вполне допускаю, что это будет бесплатно, потому что для меня это ничего не будет стоить. То есть я просто помогу тебе. И очень часто, очень часто, когда мы общаемся на мероприятиях, просто общаемся. Потом мне люди пишут: Никита, а вот тут такая-то ситуация, да? или Никита, а что можешь посоветовать? А вот тут есть деньги, да, то есть, что можно с ними сделать? И это не обязательно про трейдинг. И ты можешь просто своей компетенцией, ну скажем так, вывести ситуацию и помочь людям безвозмездно, бесплатно. И потом люди вполне помогут тебе. Но тут очень важно вот здесь еще проработать. Вот. И плюс обязательно есть профильные, профильные мероприятия, ну, условно говоря, да, то есть мероприятия для трейдеров. Но тут важно понимать, какой уровень там собирается. Там могут собираться инвесторы, которые ищут инвестиции, а могут собираться ребята на мероприятии, которые, сами условно говоря, последние ботинки одели, да, последние там, 100 долларов в карман положили и ничего не имеют. То есть это тоже важно отслеживать. Вот, поэтому смотри, где найти инвестора, я бы тебе посоветовал, да, то есть начать ходить на мероприятия, вот, а как с ними общаться, если этот вопрос уже актуален, но ну, для многих актуален, вы должны понимать, что у вас есть четкие условия, и вот у меня на канале есть интервью, ты смотрел, заходил ко мне на канал? на YouTube-канал. Да. да, то есть да. там есть интервью с сыной трейдера из Goldman Sachs. И она очень четко и жестко построила переговоры с инвесторами. Она забирает 70% прибыли, минимальная сумма, то есть она встречается с людьми, у кого 5, 10, 15 миллионов долларов да, в Москве. Вот, и она очень четко и жестко простроила скажем так, себя как трейдера. да То есть у нее есть, скажем так, очень жесткая к себе, ну, в принципе, да, уважение, и она требует этого от собеседников, независимо, что они, у них больше денег. И если а, люди начинают выпендриваться, она говорит, чао. А, простой пример, когда я из Москвы а, приехал обратно в Уфу, у меня было несколько встреч с местными а, ребятами, которые, ну, скажем так, у них якобы много денег, они так считали. А, мы встретились в центре города, и а, как оказалось, разговор жал, шел о, а, может быть, некорректно будет сказано, о жалких 10 тысяч долларов. Но почему жалких? На самом деле 10 тысяч долларов – это хорошая сумма, но там были выдвинуты такие требования, как будто там транш, не знаю, на десяток миллионов долларов. То есть, условно говоря, то есть мы обсуждали инвестиции через швейцарский банк. И э, там человек спрашивал, Никита, вот смотрите, нам нужно подписать дополнительное соглашение, если Швейцария ведет э, санкции против России, я же не смогу забрать деньги, и ты будешь отдавать э, из своего свое кармана. Я спрашиваю, мне это зачем? То есть, может быть, я мог, мог бы даже подумать, это когда там сумма там, миллион долларов, и то вряд ли. Да, потому что есть риск трейдера, это есть риск инвестора, это 30%. Вот, если он достигается на этом торговле заканчивается, но, да, то есть я не отдаю свои деньги. Иначе зачем мне инвестор? Мне проще, условно говоря, если я еще уже за что-то буду отвечать, да, я могу пойти в банк и взять деньги там. То есть, потому что трейдер хочет получать сто процентов годовых он хочет не желает там рисковать своими деньгами и еще хочет чтобы ты по своим имуществом отвечал. но ну, блин да то есть возникает вопрос зачем да? были такие у тебя ребята да были ну вот да честно скажу да вот есть шикарная книга она называется не работайте с мудаками великолепная книга берешь и отправляешь этих людей к тем кто возьмет и они потом они с ними будут мучиться а те ты должен понимать что тебе такому хорошему умному а, парню те придут нормальные инвесторы с нормальными адекватными идеями щедрыми которые будут нормально адекватно с тобой работать и не будет не будет лишних препод реально так бывает и откройте секрет зачастую а как у меня происходит. Зачастую все, что я делаю, я просто продаю уровень своих компетенций. Я просто беру, провожу бесплатные вебинары или платные вебинары. Я занимаюсь обучением, да, то есть я стараюсь в той или иной форме помочь людям, без разницы, это мои студенты, либо просто подписчики. Безвозмездно. И потом оно само притягивается, то есть... Есть теория э, смерча, э, вот ты когда вот так вертишься, вертишься, вертишься, что происходит внутри вакуум, и что делает смерч? Он в себя засасывает. И ты вот когда вот по людям вот так бегаешь, бегаешь, бегаешь, с одним поговорил, со вторым, с третьим, четвертым, пятым, этому помог, этому, этому помог, то есть ты всасываешь э, в себя деньги, да, то есть возможно это будет происходить с пингом, но главное это делать без ожидания, а скажем так искренне, если ты готов помочь. То есть не, нет слова должен помочь, хочешь помочь, помогаешь. И потом люди начинают тебя советовать. И вот я помню, э, мне дали в управление в том году 250 тысяч долларов, э, немцы и они меня нашли через платформу атас каким-то чудом то есть они меня два месяца искали вот нашли я с сосаном написал и мы с ними какое-то время работали Но, опять же не сошлись мнением потому что у них свои препоны в голове у меня свои препоны в голове и они тоже должны совпадать и это тоже нормально вот и очень важный момент по поводу того, как ты торгуешь, как ты берешь деньги, запрещено трейдеру брать деньги в вот лично под договор займа. Ни в коем случае. То есть инвестор всегда должен открывать счет на себя. Это обязательно условие. И деньги только к тебе, чтобы никаких вариантов, что вот и мои деньги украл, присвоил, нет. То есть он открывает деньги на себя. И очень важный момент. вот У меня была ситуация. Года два назад, да, это был 2018 год, мы с инвестором работали на ЦМЕ, и счет был открыт на него. Но это ЦМЕ. Mm -hmm. Что это значит? Да, что за квартал мы заработали 300 тысяч долларов, и 150 тысяч долларов они должны были достаться мне весной 2019 года. Но у него произошел кризис в реальном секторе, и он сказал, ну извини, кассовый разрыв, был рад с тобой поработать, как-нибудь сочтемся. Ну и скажем так, меня благополучно кинули, это тоже бывает. И очень важно найти брокера, который будет отслеживать и отстаивать его интересы. Соответственно, то есть я сейчас, если я беру деньги в управление, то только через швейцарский банк, потому что я являюсь клиентом этого банка, так же как и инвестор. Если инвестор решит меня швырнуть, а такое бывает, ну бывают разные ситуации у людей, они считают, что ну без безнаказанно могут все делать, нет что вот инвестор за, отменяет, допустим, доверенность, забирая деньги, что делает банк, он сначала отдает на основании моей доверенности, да, то есть менеджмент фи, премию за управление, и, и success фи, это по, за результат. И ты этот в, в момент должен тоже контролировать, потому что если а, вот эта вещь у тебя, скажем так, не оговорена, небезопасна, и брокер, а, скажем так, не отслеживает твой доход, да, то есть не гарантирует твой доход, что произойдет, да? в какой-то момент появится инвестор, ты будешь торговать, зарабатывать, но что произойдет, он может забрать деньги и все. И это касается также брокера, то есть есть очень много форекс-кухонь, которые просто могут тебя швырнуть. Это Forex Club. У нас был там а, с партнером в 2014 году миллион долларов. Помимо того, что мы очень много потеряли, практически ничего не получилось оттуда забрать, потому что это кухня обшорная. И поэтому очень важно торговать именно в максимально такой цивилизованной зоне. То есть все, что Кипр, либо любой другой банан в все мимо. Либо это только Европа, и вы, ты должен понимать, что не там, где офис находится, а там, вот ты вот заключаешь контракт, где находится главная контора, с кем ты подписываешь контракт. И если там будет как-нибудь limited, это все хрень, все мимо. То есть либо конкретно в Англии и офисы, и вот прям юр лицо должно быть в Англии. Вот, допустим, мой швейцарский банк, он находится в городе Угленный, если правильно называю, да, то есть, и он полностью швейцарский. Там даже подразделение Форекс, оно зарегистрировано в Швейцарии. И что это мне дает? Это контроль регуляторов. Что не будет рисования котировок. Да? Не будет сноса моих стопов, потому что там какая-нибудь тень появилась. И я деньги, любые суммы могу вывести. И для банка, что 5 долларов, что 5 миллионов долларов, и тебе отправить ему без разницы. То есть нету такого, что ты торгуешь при этой кухне. Вот. Игорь, твой рецепт успеха. Все усилия направить на погашение кредитов даже если это, на это идет год, да, я полностью с Лешей согласен. А копишь тысячу долларов и пытаешься ее удвоить. Ну, не надо пытаться, просто берешь и, и торгуешь, зарабатываешь. И уже на готовом хорошем стейтмене ищешь инвестора. Тоже, да, как вариант. Тоже как, как вариант. И вы должны понимать, что а, плохой этот тоже не есть хорошо или плохо. да, То есть это тоже опыт. И инвестор, который правильно образован, он не видит, да, да, были потери, но какие они были, да, то есть за день ты потерял, да, или оно там планомерно, это тоже для них многое что говорит, поэтому зачастую не надо скрывать, но тоже не надо налево и направо раскидывать своим стейтменом просто так, потому что когда я, то есть когда у меня просили, я дал стейтмен, потом оказывалось, что мой же стейтмен использовался, да, то есть в каких-либо схемах, и мне это не очень нравится, поэтому это тоже момент отслеживать. И еще момент по поводу денег, смотри. Если ты сейчас закроешься, у тебя потенциально есть тысячи долларов. А ты говоришь, что сторгуешь хорошо и качественно. Соответственно, вполне допускаешь, что для тебя выбор это пробкомпания. Допустим, тот же топ-соп трейдер. Ты знаешь о ней? Да, знаю. Да, ну, то слышал, есть, см... слышал, слышал. да? То есть, смотри, я, вот я свои минус 200 тысяч долларов вернул, в том числе и через топ-соп трейдеры. Мы очень много денег тогда, тогда через них заработали. То есть, что, что это за ребята? Они могут профинансировать тебя, допустим, на 50 тысяч долларов, если ты покажешь им, что ты умеешь торговать. То есть, условно говоря, тебе ты оплачиваешь отборочный этап, там, подписка ежемесячная 165 долларов, проходишь первый этап, второй этап, подписываешь контракт и 80% дохода получаешь и торгуешь, собственно, трейдер. То есть, а, мое мнение, для трейдеров, у кого есть... А, знания но не хватает денег а это частая проблема трейдеров идти э, в компанию и зарабатывать деньги там то есть так тогда будет проще если стать ну то как проверить результативность работы трейдера сейчас отвечу вот поэтому поэтому попробуй попробуй почему нет а что касается стейтмена, то тут тоже очень важно понимать, что любой стейтмен, условно говоря, можно нарисовать, если мы говорим про метод Более того, даже если мы говорим MyFixbook, это вот очень часто меня спрашивают, почему у меня нет стейтмена MyFixbooks. А с чего это показатель? Я помню в 2014 году, когда мы с Forex Club перешли в какую-то офшорную кухню, они нам спросили, какая вам нужна статистика. Честно скажу, мы там попросили, ну сделать нам процентов 70. Были молодые и глупые и как бы, честно говоря, был такой. И через пару дней на моей фейсбук появляется счет, где там 71% процент за там три-четыре месяца то есть оно было просто нарисовано поэтому мой фейсбук тоже не показатель вот. как проверить первое самое простое встретиться с, с инвестором а, точнее с трейдером на эту же в обратную сторону и переговорить с ним посмотреть какие ощущения он тебя вызывает если ты ему доверяешь внутренне, интуитивно до да, работы если нет то есть какой бы стоит ни был если мне человек неприятен или он мне не нравится или мне что то не нравится что он там ерзает, да, или там не может все за чай заплатить или еще что-то, я с ним не буду работать. Поэтому в первую очередь я инвестирую не в стейтнен, я инвестирую в людей. Вот. Поэтому три, и инвесторы, которые дают деньги в доверительное управление, что они делают? Они отбирают а, а, сейчас скажу, они отбирают а, в принципе а, инвестиционный инструмент. Поэтому мы очень часто видели, когда есть шикарные Uh, результаты у компании, да, ну, потом хоп, и какая-то актера, и, и, и рисованные значения, и все сыплось. Поэтому очень важно uh, инвестировать, во-первых, да, в самого человека, во-вторых, во в специалиста, в-третьих, если у него есть statement, statement, да, и в-четвертых, да, в принципе, ну, вот, ну как любое, придумайте, я не знаю, там риск, менеджмент условия, и, ну и так далее и тому подобное. Да, то есть тут много что можно напридумать. Вот. А еще вопрос к тебе, Игорь. Давай я немножко помолчу, а ты расскажешь. Ты писал, знание, опыт у тебя есть. Знание, знание честно говоря, даже более чем нужно. Часто это мешает в моей торговле, а не помогает. Расскажи об этом поподробнее. Есть просто, знаю много закономерностей, много стратегий. И, соответственно, при торговле, когда есть открытые сделки, то вижу какие-то разворотные сигналы. И есть большой соблазн закрыть эти сделки, ну, закрыть свои плюсовые сделки. А как ты торгуешь, в принципе, расскажи тезисно. Я так понимаю, среднесрочно? Ну, в последнее время я там перешел на другую стратегию, а так вообще в основном, что я торговал, я торговал или ложные пробои уровней, на часовом таймфрейме по тренду или э, так званый reverse bar, разворотная свеча. Вот. Смотри, э, с, э, очень часто, да, то есть трейдеры, особенно на форекс, они торгуют какие-то э, торговые сетапы, хоть я терпеть ненавижу это слово, но важно понимать, что самое главное не торговый метод. Это, в принципе, понимание рынка, да, то есть его анализ. И ты должен понимать, что в любой момент времени рынок будет говорить тебе и покупать, и продавать. Поэтому очень важно именно, сейчас скажу, научиться понимать рынок, именно анализировать рынок, и у тебя должен быть четкий торговый алгоритм. Вот я очень часто привожу пример. Вот у Бэтмена есть план на любой план, даже на отсутствие плана. Да, то есть то же самое, у тебя должен быть торговый алгоритм. Как ты начинаешь торговый день, как ты анализируешь, допустим, 4 дня до текущего момента, да, то есть, причем вообще -то, терминал ты анализируешь, то есть допустим экономический календарь ты смотришь в принципе да то есть какие сегодня могут быть политические заявления ты смотришь что было допустим вчера как день закрылся и почему он так закрылся то есть ты в принципе все это изучаешь смотришь и после этого только приступаешь к торговле и очень важно чтобы и этому очень сильно улучшить топ-саб трейдер а торговать именно четко по алгоритму то есть об этом, кстати, Леша в своем интервью, э, не Леша, Антон э, в своем интервью говорил. То есть если вот рынок захочет себя вынести, он вынесет, и ты должен ну, суметь зафиксировать свои убытки, да, то есть на следующий день проанализировать их, наверное, начать с чистого листа. Поэтому очень часто трейдеры, которые тянут с собой долгие убыточные сделки, они вот ну, не очень хорошо заканчиваются. Простой пример по нефти, да, то есть я четко понимал, что будет... Будет движение наверх, и уперся в эту сделку, да, и сделал то, что для себя не свойственно, я а, начал усредняться, опять-таки, да, то есть, ну, как сетка, первый уровень входа, второй, третий, четвертый, и можно было, ну, примерно в районе нуля выйти, когда вот интуиция подсказала, ну, что-то не то, вот. Что в итоге получилось? Получился гэп, да, то есть старый контракт э, закрылся, а новый уже гэп открылся. То есть я на вот это движение и показал. То есть в конечном итоге за этого не заработал. Вот. И я неделю просидел вот в этой одной э, позиции, сейчас я понимаю, что она не самая умная, но и пропустил остальные точки входа, которые были в принципе э, на, на рынке. Поэтому очень важно это тоже отслеживать. Э, скажи э, по поводу вот того, как ты торгуешь, все-таки это среднесрочная торговля или внутридневная? Это почти интрадей, но с переносом mm -hmm. позиции это максимум на один день. Ну, максимум это бывало два дня, если не закрывается по тейку. Я mm -hmm. все равно жду: или тейк, или стоп. Скажи: а если не переносить позицию, то ты будешь прибыльным? Если не переносить? Да. Это нужно, ну, нужно вести дневник и, ну, или статистику пересмотреть всю своих сделок и это проанализировать. Mm -hmm. Точный ответ я не знаю. И, понял. То есть, смотри, к чему вопрос. Если не переносить позицию, да, и ты сможешь закрывать по каким-то первым целям внутри дня, не нарушая риск менеджмент да, то есть, чтобы прибыль была в два раза больше, чем убыток потенциальный, mm -hmm. да? И посмотреть, допустим, если бы ты торговал одним контрактом, и в принципе результаты будут хорошие, то я бы тебе все-таки посоветовал либо сейчас закрыть позицию старую, да, то есть закрывать все свои кредитки, накапливать деньги и торговать, либо двигаться в сторону пробкомпании, потому что других вариантов нет. То есть тебе нужно начать первое – освобождаться, то есть увидеть, что ты освобождаешься от долгов, Потому что они тебе будут ну, вот на мозг выклевать. Это первый момент. А второй момент. Тебе нужно начать зарабатывать плюс-минус нормальные суммы хотя бы по 500 долларов в день. В день. Хорошая оговорка по фейду. А по 500 долларов в неделю, в месяц. да И очень важно также начать... Вот ты вот писал, осуществил свою трейдерскую мечту и пожил месяц на Бали создать, у меня вот есть на сайте, если интересно, напишите ссылку скину. Вообще, кому интересно, на моем сайте есть статьи там про цели, да? Написать огненные цели, чтобы они помогали тебе развиваться. Да? То есть, чтобы ты цель вот, шаг за шагом закрывал. Допустим, не знаю, мороженое себе позволить купить, я не знаю, мышку новую купить. вот так, Чтобы ты жил вот не в долгах, а вот в чем-то вот, вот, ну, позитивном. Вот. И как только твои внутренние намерения, уровень внутреннего комфорта будут повышаться, уровень твоих долгов будет понижаться, в твою жизнь, если особенно ты откроешься, начнут приходить люди с деньгами, которые будут видеть в тебе потенциал, они будут в тебя инвестировать. И все, что, и, вот, в принципе, и ты запомни, и все ребята, которые нас слушают, все, что требуется, это продавать уровень своих компетенций. Объяснять, показывать ребятам, какой, что ты можешь, что ты знаешь, и какие возможные варианты развития событий. Что касается стейкмана, смотрите, если вы а, хотите связать уровень, а, точнее, свою жизнь именно с трейдингом, именно как управляющий деньгами, то, безусловно, стейтман нужен, и в том числе он должен быть максимально независимым. Если мы говорим про CME, то это стоит именно с отчета с брокера. Он поступает в pdf файле он на зашифрован, его никак нельзя отредактировать. И профессиональные трейдеры там каждый цен там сравнивают и смотрят. Вот. И если у тебя, вот когда ты захочешь, допустим, выше развиваться, да, то есть то тогда я советую пройти аудит, он стоит 5, от 5 до 10 тысяч долларов, смотря кого ты выберешь аудитором, вот, и там будет проведен именно официальный аудит и потом ты вот сможешь показывать. Еще вариант. Вот был задан вопрос, как найти трейдера, не, если без Стейтмана. Первое это те же поп компании которые публикуют лучших трейдеров, это статистика официальная, да? то есть тот же топ-соп-трейдер публикует лучших трейдеров, и с ними можно, допустим, найти контакт связаться и, допустим, дать деньги им в управление, либо, допустим, тот же Кубок Робинсон, либо любые другие официальные, не офшорные, да? то есть э, чемпионаты, мероприятия, когда трейдеры торгуют и, и зарабатывают. То есть это, в принципе, вполне тоже то допускается. Но есть одно но. Тот же Ларри Уильямс, который на кубке Робинса в 80-х годах заработал 10 тысяч процентов за год, за год, очень много денег инвесторам терял. Поэтому тут ну, нужно понимать, что стоит, но это тоже не гарантия результата, и нужно э, делать, скажем так, перекрестный анализ. Но это уже ответ для инвесторов. Вот. Так, 45 минут прошло. Игорь, какие у тебя остались вопросы? Не стесняйся, спроси, чтобы я полностью смог помочь, если что-то осталось. Вроде бы все так основное. Хорошо, а план действий тебе понятен? План действий, да, понятен. Понятен. Будешь его придерживаться или все-таки по-своему будешь жить? А, ну, скорее всего, часть будет своих решений. Хорошо, yeah. вот, а, поэтому, да, очень важно, смотрите, у каждого есть право выбора. И все, что мы сегодня написали, да, можно потом пересмотреть и, в принципе, обсудили, это э, наш совет, наша рекомендация. И тут очень важно понимать, что люди зачастую спрашивают совета, потому что отчасти хотят переложить на этого внутренний ребенок, переложить ответственность на другого. То есть, э, Игорева, допустим, да, пример, аналогия. Э, Ваня спросил у Пети, как ему быть. Петя сказал, покупай. Ваня купил, заработал, какой я молодец, то, что купил. А если потерял, какой Петя плохой, потому что он мне посоветовал. Поэтому, ну, поэтому очень важно быть ответственным, да, то есть уровень осознанности должен быть высокий, и понимать, что а, все, что ты будешь делать, да, то есть это твоя жизнь, и только ты за нее в ответе. И когда ты берешь деньги, допустим, у инвестора, то ты тоже принимаешь решения со всеми возможными рисками. И тут очень важно понять, вообще нужны ли тебе его вот деньги инвестора, да, то есть а, если ты считаешь, что ну в принципе, да, то есть вот ты говоришь, что хотел бы зарабатывать тысячу долларов в месяц, да, как минимум, Это более чем достаточно, ты сможешь делать это в топ-софтрейдерах. То есть на пяти тысячном счете 3-5 тысяч в месяц, да, это полторы-две тысячи долларов в неделю ты вполне можешь зарабатывать. Поэтому подумай, нужны, так ли нужны тебе инвесторы, которые, с одной стороны, могут тебе лишнюю головную боль дать, а с другой стороны, могут могут и не дать. Потому что деньги инвестора, да, то есть это все равно ответственность, и ты за них отвечаешь. И когда, допустим, у тебя свои деньги, ты, допустим, можешь не подраговать, то тут уже начинают включаться такие программы, мне надо торговать, и ты опять начинаешь луп, вот мозг клек-клек-клек-клек. Mm -hmm. Поэтому тоже вот насчет этого подумай. Вот. И важный момент по поводу знаний, да, то есть есть такое выражение, говорят, умаль даже... Произведение было литературное, да, скорее всего, такая, книга такая была. Очень важно тебе, знаешь, что, что сделай, напиши бизнес-план своей торговли. Вот представь, ты пишешь, ты вот написал, что хочешь э, по поводу роботов, кстати, вот момент, да, по поводу роботов. Честно скажу, не уверен, что этим стоит заниматься, но как бы дело твое, потому что ты должен понимать, что роботы в любом случае они со временем начнут сливать что они там даже близко никакого искусственного интеллекта нету, они не самообучаются, а на рынке многое что меняется. Вот, допустим, в феврале, в марте 8% вот этих горя трейдеров, опять-таки это не оскорбление, просто они поверили, что Форекс роботы им даст заработать, они все свои деньги потеряли. Догадайся, на кого гнев обрушился. Не на рынок, не на самих себя, а тех ребят, которые продали им роботов. Поэтому тут тоже нужно быть аккуратным. Так вот, смотри, к чему это все? Вот ты же, когда в робота пишешь, у тебя четкий алгоритм, правильно? Да. Потому что робот не может, типа, ой, сейчас я не, хожу, не хочу, мне что-то та свечка не нравится. Вот то же самое нужно сделать и сейчас. Да, если напишу название компании, то же самое ты должен к своей торговле сделать. Вот у меня был трейдер года 4-5 назад, кто проходил у меня обучение, он заработал по потом миллион долларов, да, со 100 тысяч долларов. У него торговый алгоритм в Excel составлял 575 строк, которые он ежедневно выполнял. То есть, понимаешь, да? То есть, прочитать investing.com, прочитать экономический календарь. То есть, это, это, это, это, это, это. И вот, допустим, вот такая портянка, допустим, строк 100, что он делает до того, как включит вообще терминал потом еще 200 строк на анализ рынка, потом еще 100 строк, допустим, на то, как он ведет себя в торговле, и потом еще 100 строк, после того, как он завершил торговлю, он анализирует торговый алгорит... алгоритм, да? то есть как он сегодня про... проторговал, да? то есть какие сделки все заносит в торговый журнал, то есть все стандартизировано, да, Леш, спасибо, -трейдер. то трейдер, есть все стандартизировано, да? и вот он четко как робот торговал. Если тебе это подходит используй, да, я, допустим, как робот торговать не, не люблю, да, то есть, потому что для меня все равно это элемент творчества тоже есть. Но это очень четко помогает, потому что зачастую трейдеры, они раздолбая, и они не придерживаются ни риск менеджмента, ни money менеджмента И 90 сейчас скажу статистику 97 процентов кто идет с трейдера они не проходят с первого раза даже близко Они нарушают э, дневной лимит потери общий лимит потери не закрывают перед новостями не закрывает э, по стечению дня то есть слишком большим количеством контрактов заходит нарушает условия хотя они на самом деле сложные. вот поэтому что я рекомендую попробуй э, пройти отбор, ну допустим найти терминал какой-нибудь бесплатный, хотя я против этого, ну, допустим, да, и проторговать по условиям, допустим на демо-счете условия сможешь хотя бы близко подобраться к цели, не нарушив иди туда. Это будет реально самый простой способ тебе заработать деньги, рассчитаться за долгами и жить нормальной жизнью, даже без поиска инвестора. Вот. Если же искать инвестора, то мероприятие и и просто общение, мероприятие и общение. Вот. Но сейчас разве что онлайн общение? Потому что <связать> да, это... тоже верно, поэтому на самом деле с онлайн общением, да, есть такая сложность. Тут нужно думать, сразу говорю, профессиональных инвесторов на форекс-форумах их нет. Ну в моем мнении, все никого не знают, кто бы вот в этой клавиатке сидел, поэтому тут нужно думать. Опять же, да, подключись, у кого есть деньги, допустим, кто интересуется картинами, искусством, не знаю, коллекционированием. Почему нет, да, поэтому очень часто трейдеры, когда. И я знаю трейдеров, которые ищут инвесторов через Инстаграм, и они свою рекламу подают именно ребят, которые интересуются антикалариатом, либо изобразительным искусством. Кто подписан на, допустим, на аккаунты галерей. Потому что галереи, допустим, на той же Рублевке, это очень такие ребята обеспечены туда ходят. Либо те, кто интересуется, возможно, дорогими машинами, хотя вряд ли, да. Либо, допустим, те, те же роликс. Ну, то есть, понимаешь, есть такие моменты, не связанные с трейдингом, где находятся люди с очень большими деньгами. Допустим, элитная недвижимость. Почему нет? Вот. Очень часто, вот сейчас, я вот понял, последние два года ко мне приходят люди, в том числе на обучение – это ребята с 35-45+, у которых они либо топ-менеджеры, да, то есть директора заводов есть такие, либо это владельцы бизнеса, которые просто либо устали от рутины, либо они хотят чему-то новому научиться, либо они хотят диверсифицировать. Поэтому очень часто, то есть точнее, в 99% случаев нужно искать не в трейдерской тусовке, а вот вот где-то там. Это, да, это статусные маркеры, абсолютно верно. То есть можно искать людей с деньгами по артефактам богатства. Но тоже не всегда так. То есть, допустим, iPhone да, далеко не показатель для обеспеченного человека. Вот. Но, допустим, тот же ролик за полтора-два с половиной миллиона рублей говорит о том, что у человека много, много денег. И Зачастую даже то, как выглядит человек, я вот понял, вот зимой ребята, которые с очень хорошей, качественной укладкой на голове, вот это бы люди богатые, Потому что часто люди одели шапки или воротник, да, и пошли. А люди статусные, богатые, они зачастую из машины вышли, сели, и у них на голове все очень-очень уложено. Поэтому тоже посмотри на это, обрати внимание. Вот. Ну и в первую очередь закрывай долги. Вот. 45 минут не получилось. Получилось чуть меньше часа. Вот. Я думаю, на этом, ребят, мы все. Первый эфир у нас закончен. Очень рад, что вы все присутствовали. Сейчас, может быть, даже я что-то напишу. Ну, например, вот так, да. Вот. Поэтому желаю всем правильно оценивать риски и необходимость инвесторов, потому что всегда есть альтернативные варианты. И очень важно, особенно сейчас в текущей ситуации, не идти, не увеличивать свои долги и не брать по возможности кредитов, в том числе на развитие бизнеса, потому что Берешь, тратишь как бы чужие, потом удашь свои тоже. То есть очень важно контролировать свой, сейчас скажу, свой-свой свой внутренний комфорт. Поэтому э, Володь, не переживай, все можно будет пересмотреть, запись, да, скорее всего, будет. Поэтому, э, Игорь, э, что я тебе рекомендую? Я тебе рекомендую все-таки в первую очередь повысить уровень э, нормы, уровень комфорта, да, то есть и вообще понять, чем ты хочешь заниматься. Если ты хочешь инвестировать, э, начинай инвестировать. Если ты понимаешь, что на инвестиции у тебя денег нет и только через трейдинг, ну, значит, идти через трейдинг, оно очень часто не получается э, параллельно заниматься чем-то. То есть, если у тебя, вот, допустим, есть бизнес по доставке из Китая, соответственно, что получается? Ты там должен разрываться здесь, да, то есть у, у тебя должно ч, ч, четко тогда нужно проработать э, тайм-менеджмент, да. И если ты, да, то есть ты должен четко и плодотворно уделять внимание именно и своему бизнесу, который сейчас приносит деньги, и непосредственно трейдингу. Поэтому я вообще рекомендую торговать три часа в день. Вот две-три сделки в день, более чем достаточно, чтобы заработать, либо схлопотать а максимальный убыток, и принципиально ничего не изменится, и как бы все. Поэтому подумай, как интегрировать. В этом плане очень хорошо тебе поможет интервью Антона, потому что для него трейдинг был сначала вокруг своей жизни, да, то есть вокруг его жизни, а сейчас вся его жизнь построена вокруг трейдинга. И соответственно, да, то есть в первую очередь он решает, когда он торгует, потом все остальные параллельные вопросы тоже вот поэтому я надеюсь сегодняшний разбор тебе поможет и через полгода через год я услышу о крутом трейдере с Украины, который заработал миллион долларов и у него все хорошо в жизни вот. желаю тебе наилучшего наилучшего пожалуйста ребята да а всем хорошего вечера пятница о, пятница воскресенье mm -hmm. и важный момент